Всем привет! Это видео о том, как восстановить доступ к аккаунту социальной сети Одноклассники, узнать утерянный логин и пароль, как прочитать историю чатов и переписку или получить хоть какую-то информацию из него, если доступ утерян окончательно. Хочу сразу же оговорить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 Приложение по умолчанию В строчке веб-браузер вы увидите установленный по умолчанию. Обычно это тот, который и используется как основной. Запускаем анализ браузера. Но вы можете и поочередно проанализировать все доступные браузеры, пока не обнаружите тот, в котором есть нужная информация.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 Здесь отображены все зафиксированные браузером логины и пароли, в том числе и от Одноклассники. Если вы здесь увидите пароль от желаемого аккаунта Одноклассники, отлично, просто переходим к нему и вводим этот пароль. В таком случае все, доступ получен. Можете перейти и ознакомиться со всеми чатами и переписками а также обсуждениями, оповещениями и так далее. Но если все-таки интересующий вас человек на данном ПК не использует Одноклассники, или программа не отобразила данные по его аккаунту или пароль, но в Internet Spy видны логины и пароль от почтовых аккаунтов, которые наверняка использует данный пользователь, то, возможно, один из них является имейлом, к которому привязан нужный вам аккаунт в Одноклассниках. Это будет второй способ, как этим воспользоваться. Аккаунт каждого пользователя Одноклассники, как правило, привязан к электронной почте, на которую отправляются оповещения о событиях вашего аккаунта, в том числе и о личных сообщениях. То есть пользователь, получая сообщение в Одноклассники, получает уведомление о нем себе на электронку. Соответственно, получив доступ к электронке такого пользователя, вы сможете ознакомиться с входящими сообщениями пользователя в Одноклассники. Обратите внимание, в некоторых почтовых сервисах такие сообщения попадают не в общую почту, а в закладку соцсети. Итак, вы можете точно убедиться, что это именно нужный вам привязанный к Одноклассникам почтовый ящик. Очень детальное видео о том, как получить доступ к email другого пользователя у нас уже есть. Смотрите его по ссылке в описании. Получив доступ к электронной почте пользователя, вы без никаких проблем можете сбросить пароль от привязанного аккаунта Одноклассники. Для этого перейдите на страницу ok.ru ok с любого компьютера и вместо ввода логина и пароля кликните по ссылке «Забыли пароль» • Выберите способ восстановления «Почта» • Введите известный вам привязанный к аккаунту пользователя адрес электронной почты • Выберите способ отправки кода на почту • Отправить код в результате, на указанную электронку будет отправлен код восстановления доступа к аккаунту Одноклассники. Скопируйте и введите его в указанное поле. Подтвердить Установите новый пароль Сохранить Все, нужный аккаунт полностью в вашем распоряжении. Или даже еще проще, достаточно залогиниться в почте пользователя, если это Gmail или Mail.ru, и вы сможете войти в связанный с данным почтовым адресом аккаунт пользователя Одноклассники, простым нажатием соответствующей иконки или таким же образом через Facebook. О том, как получить доступ к аккаунту другого пользователя Facebook у нас есть отдельное видео, смотрите по ссылке в описании. И кстати, еще одно важное наблюдение. Если программа не определила пароль от нужного аккаунта пользователя Одноклассники или привязанного почтового ящика, но вы видите, что в других ящиках или аккаунтах сайтов или социальных сетей, которые отобразила Hetman Internet Spy, есть повторяющийся пароль, то велика вероятность того, что он используется данным человеком и для своего аккаунта в Одноклассниках. Попробуйте войти в него с помощью такого пароля. Пользователи часто используют один и тот же пароль для аккаунтов на разных ресурсах. Дальше. Может также быть, что в данном меню не будут отображены пароли от почтовых ящиков и аккаунтов пользователя в социальных сетях. Знайте, если пароль на вход Windows предварительно сброшен вами, то программа вам не отобразит пароли от аккаунтов данного пользователя. Это связано с системой безопасности Microsoft. В таком случае установите пароль на данную учетку пользователя в Windows и перезагрузите систему. Для этого перейдите в панель управления, учетные записи пользователей, управление другой учетной записью. Выберите данную учетку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 Ну и в случае, если получить доступ к нужному аккаунту социальной сети или привязанной к ней электронной почте у вас по какой-то причине не получилось, вам остается последний способ. С его помощью вы сможете получить информацию о действиях пользователя в Одноклассниках, посмотреть посещенные страницы, а также увидеть факт получения сообщений и логины пользователей, от которых они были получены в Одноклассниках. Для этого перейдите в меню Hetman Internet Spy – История Вкладка Почта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 Кликнув на одном из сообщений с иконкой Одноклассников в окне программы справа вы получите полную раскладку по посещениям данной социальной сети. Обратите внимание на строчку с заголовками в виде ok.ru, ok profile и ID аккаунта. Это ID посещенного аккаунта, а часто именно того, с которым осуществлялась переписка. Чтобы узнать с кем был диалог, смотрим его URL-адрес или ID аккаунта и переходим по данной ссылке. Это и будет человек, с которым производилась переписка, и просмотреть его страницу можно даже если вы не залогинены в Одноклассниках. При желании все обнаруженные программой данные можно экспортировать в файл удобного вам формата. Если же вы не собираетесь взламывать никакие аккаунты пользователей, программа всегда может вам пригодиться для того, чтобы в любой момент восстановить свой забытый или утерянный пароль.